Здравствуйте, дорогие друзья! Я благодарю вас, что в прошедшем году и в другие годы вы стали пациентами нашей клиники и доверили нам свое здоровье, свою жизнь и здоровье своих близких. Я поздравляю вас с Новым Годом и желаю чтобы все ваши болячки, все ваши невзгоды, все неудачи остались в прошедшем году. Войдите в следующий год. Легко, непринужденно, с большой надеждой на самое лучшее, на самое прекрасное. И будьте уверены, что это обязательно сбудется. Я желаю вам, чтобы вы были счастливыми, здоровыми и богатыми. Желаю вам приятных путешествий, общения с самыми лучшими людьми. Я желаю вам преданных друзей. И всегда, всегда наша клиника, я лично... Будем рады видеть вас в своих стенах. Приходите к нам в гости, приходите на чай, приходите просто поздороваться. Мы будем всегда вам очень рады. Желаю вам всего самого наилучшего. С Новым Годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2017 годом. Хочу пожелать вам в Новом Году изобилия счастья и любви, здоровья и молодости успехов и удачи. Я желаю, чтобы наступивший Новый год для вас был самым лучшим годом вашей жизни. Пусть этот год наполнит здоровьем все ваши органы, счастьем все углы, а деньгами все ваши карманы. Пусть 2017 год будет самым прекрасным годом вашей жизни. С наступающим Новым годом! Здоровья вам, счастья, любви! Мы всегда рады вам в стенах нашей клиники. ступающим 2017 годом, дорогие друзья, коллеги, пациенты, пусть старый 16 год заберет в себя все плохое, что вы накопили за всю свою жизнь, и в новый 17 год вы войдете здоровые, счастливые. От всей души поздравляю вас с новым годом, исполнение всех желаний, счастья и бесконечного бескрайнего здоровья. Дорогие друзья, с наступающим Новым Годом! Желаю вам в этом году приумножить свое здоровье, счастье, любовь, всего, чего только вы сами себе пожелаете. Всех благ, быть всегда позитивными, эмоционально счастливыми, радостными, веселыми, чтобы жизнь вам улыбалась и сопутствовала удача. С Новым Годом! Дорогие друзья, дорогие пациенты, дорогие коллеги, поздравляю вас всех с 2017 годом. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в труде и всего наилучшего. Приглашаю вас в клинику «Доктор Сам. С Новым Годом!